Всем привет, камрады! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о новой игре, изданной компанией Gazin, которая называется Enlist. Я думаю, многие из вас, если не большинство, уже слышали о ней и даже играли в нее. В данный момент игра находится в открытом бета-тестировании. Газины предупреждают на главном экране о том, что не все функции могут работать так, как задумано разработчиками. И я покажу вам пару моментов, которые периодически работали не так, как надо, конкретно у меня. Для тех, кто об игре ничего еще не слышал и не знает, вкратце поясню. Enlist это тактический мультиплеерный шутер от первого лица в сеттинге Второй мировой войны. Суть его в том, что каждый игрок имеет несколько отрядов с различными классами бойцов. Про классы поговорим отдельно. Сражение проходит 10 на 10 игроков. Вы вольны взять любой свой отряд и пойти в бой. Однако управлять вы будете только одним солдатом, остальных будет вести искусственный интеллект, вот и вся концепция. Отыграв 15 часов, я спешу поделиться с вами своими впечатлениями и мнением, которое сложилось у меня спустя какое-то время. Первое достоинство «Антураж». Тема Второй мировой войны в целом, и Великой Отечественной в частности, заезжены, конечно, до дыр. И спорить с этим довольно глупо. Но если смотреть на вопрос более широко, то подобный сеттинг не утратит свою актуальность, наверное, никогда. И тому есть несколько причин. Первая из них – масштабность и самого конфликта. Ни одна война до и ни одна война после не были столь кровопролитны и разрушительны. Перечень стран, участвовавших в ней, каким-либо образом просто ошеломляет. Вторая причина – в огромном количестве памятных и крупных сражений, которые легко можно перенести в игру, и это будет интересно. Западные друзья, правда, до полного изнеможения уже затаскали высадку в Нормандии, порой напрочь забывая о других важных событиях, не то что на Восточном фронте, но даже на тех фронтах, где они сами воевали. И да, высадка в Нормандии в Манглист тоже присутствует, только не стоит ждать от громких названий наподобие битвы за Москву или битвы за Берлин какой-либо историчности. Здесь все-таки не сюжетная игра. И эти события тут просто для создания декораций, похожих на те, что могли видеть реальные бойцы Красной Армии или же Вермахта. Ну и третья причина, актуальность темы для многих людей, особенно из стран бывшего СССР. До сих пор об этом страшном событии активно говорят, а диванные стратегии и тактики выражают свои сомнения относительно действий того же Георгия Жукова или Рокоссовского, зачастую делая акцент только на ошибках, в упор игнорируя успешные стратегические решения. Раскапываются тонны грязного белья, подковерных игр и интриг. На войне бывает всякое, и у всех. Реальность в том, что история не знает и не терпит сослагательного наклонения. Нельзя сказать, а вот если бы, то... Вернее сказать-то можно, только вот факт победы это никак не изменит. Ошибки военачальников уже невозможно исправить, военные преступления совершенные обеими сторонами уже не предотвратить. Победа есть победа, а победителей, как известно, не судят. Но что тут я уже пустился, совсем уж в философские рассуждения. Это все к тому было сказано, что наш народ очень любит игры, книги и фильмы, рассказывающие о тех событиях. Энлист это идет в огромный плюс. Будь сеттинг иным, вряд ли игралась бы игра настолько бодро. Поговорим еще об одном аспекте, о концепции. Концепция сама по себе очень крутая, я долго думал как расписать этот пункт, чтобы это не было простым описанием игры и не выглядело слишком сухо, поэтому я буду максимально краток. Есть четыре отряда, среди которых один обязательно должен быть экипажем техники. Нам позволено управлять только одним членом отряда, остальные находятся под управлением искусственного интеллекта. Бойцам твоего отряда можно отдавать команды, о них поговорим потом отдельно. Каждый боец имеет свой класс, что влияет на доступное оружие и снаряжение. И наконец, когда умрешь, что в этой игре случится неизбежно, можно брать под контроль любого другого бойца из отряда, оставаясь на передовой. Закончились люди в отряде, добро пожаловать на респаун. Звучит неплохо, играется большую часть времени, это тоже очень и очень неплохо. Даже если тебя скосили, ты можешь вселиться в другого бойца и отомстить сам за себя. Это здорово держит динамику на высоком уровне, и ты почти всегда находишься в гуще сражения. Кроме того, боты все время что-то кричат, и их много, так что создается иллюзия масштаба, но в бочку меда, как обычно, просочилась и ложка дегтя. Во-первых, команды, отдаваемые бойцам отряда, очень ограниченные скупы. Можно приказать им держать какое-нибудь направление, занять окоп, траншею или здание. Можно попросить у них патроны или полечить вас, но не более того. Тем более управляемые железкой боты стреляют очень неточно и порой не туда куда надо, а потому создать хоть сколько-нибудь пригодную оборону с прикрытыми флангами и тылом, как правило, не получится. Поэтому нередки случаи, когда засев со снайперской винтовкой на удобной позиции, помогаешь своей команде отбиться от соперника. Но один прорвавшийся боец обходит тебя с тыла и безнаказанно расстреливает и тебя, и твоих ботов. Во-вторых, попав под прицел двух и более игроков, ты фактически обречен на потерю отряда или спавн, потому что переселившись в другое тело, ты имеешь всего около половины секунды, чтобы попытаться хоть что-то сделать. Как вы понимаете, нужна просто реакция джедая, чтобы убить двоих за полсекунды. Совсем нередки вот такие ситуации. Не сказал бы, что это прям недостаток, просто хлебалом не щелкай и проживешь подольше, хоть это правило не всегда работает. В-третьих, с точки зрения тактики и стратегии, бои здесь похожи не на сражения двух организованных армий, а скорее на неконтролируемую свалку на провинциальном концертстве местной рок-группы. Все бегут хрен пойми куда и как, и порой занимаются хер по мечем. Я, конечно, на войне никакой не был и не знаю, достоверно, как должен выглядеть бой, но что-то внутри меня подсказывает, что немножко по-другому. У врагов нет единого направления удара, сложно предсказать, откуда попрет очередная толпа пехоты. Но такое решение и неплохо, ведь это повышает градус напряжения, и передвигаешься все время сомкнутым очком, как бы откуда не прилетела подарочка. А сейчас более подробно поговорим о классах, их тут как у драков фантиков, целых 12 штук, подробно описывать их я не буду, просто перечислю, боец, минометчик, снайпер, огнеметчик, штурмовик, гранатометчик, инженер, пулеметчик, радист, диверсант, танкист и пилот. Закатайте губы обратно прямо сейчас. Не все классы и не все оружие доступно сразу. Чтобы открыть хотя бы гранатометчика, придется довольно долгое время месить грязь в окопах простой пехоты, или множество раз сгореть в танке, или проутюжить бомбами не один квадратный километр полей сражений, или закинуть реальное бабло для ускорения прокачки. А вы что думали, во фри туп игре не будет доната? В целом, это не превращается в принцип «плати и побеждай». Можно комфортно играть, и не вкидывая бабло. А в общем и целом, каждый игрок тут может найти свой любимый класс бойца, и стиль игры комфортный конкретно для него. Единственное, что хочется отметить прямо сейчас, касаемо классов, так это отсутствие очень важного, как по мне, класса. Санитара или санинструктора. Проще говоря, хиллера. Вас ранили? Помогите себе сами или попросите товарища по команде. Но в игре с рандомами можно ли ожидать помощи? Поэтому хотелось бы, чтобы разработчики хотя бы подумали над добавлением санитара в игру. Естественно, пусть будет с оружием и даже убивает врагов, но основной функцией этого класса было бы поднятие саппортийцев на ноги. В-четвертых, общая хардкорность игры. Некоторые скажут, что это условная хардкорность, даже казуальная, как пишут некоторые обзорщики. Возможно, они правы, ведь данная игра не столь сложна, как тот же «Красный оркестр» или «Souls-like игры». «Enlisted» благосконно к игроку и прощает ему ошибки, но немного и не часто. Будешь совсем тупить, будешь жить на респауне почти постоянно. Игра не отмечает врагов какими-либо маркерами, а маркеры на своих появляются только если навести на них прицел. Бывало, что меня убивали только потому, что я шуканулся активности с фланга и навел оружие, чтобы понять свой или нет. Пока я это понимал, меня нафаршировали свинцом по самой не хочу совершенно с другого направления. Но с другой стороны, хардкорность достигается порой немного странными способами. Например, в том же пресловутом Dark Souls сложность достигалась прежде всего необходимостью искать подход к каждому противнику и силы этих противников. Случайностей там достаточно мало, хоть они и присутствуют. В Endlist же хардкор достигается иногда полнейшим рандомом. Вот например, бежишь-бежишь куда-нибудь к укрытию, бац, помер, а это бомба сверху прилетела. Выбираешь другой путь, ползешь под огнем, вжимаешься в землю и в кресло, бац, артиллерийский снаряд прилетел. Причем прямой наводкой в тебя. Нет, я прекрасно понимаю, что в настоящем сражении так и было. Но это все же не настоящее сражение, а игра, она должна развлекать. Подобные случайные смерти не развлекают, они просто раздражают. Не более того, даже укрытия порой не спасают. И все эти фраги записываются доблестному летчику. Справедливости ради, удачно отбомбиться и даже долететь на место бомбы удара, не разбившись при этом, не самая легкая задача. Я веду к тому, что сложность порой достигается тупо благодаря таким случайным смертям, на которые ты иногда никак повлиять не можешь, и это раздражает. Правда, я и не знаю, как можно это изменить. Ну, хотя бы, наверное, сделать так, чтобы, если ты в надежном укрытии, шанс поражения тебя осколками сделать э, немного пониже. Иногда реально бесит, когда залег в каком-нибудь доме рядом с глухой стеной, а тебя все равно убивает осколком. А теперь мы плавно переходим к технике в этой игре. По танкам я особо не могу ничего сказать. Вид, конечно, только изнутри. Можно переключиться на вид сбоку или даже высунуться из люка, где случайный снайпер тебя и пришьет. Реалистично. Стрелять такая бандура тоже вполне сериалистично. Без поддержки пехоты долго не проживет, хоть и аннигилирует все, что движется. Любой игрок со взрыв-пакетом – смертельная опасность для танкиста. Правда, я, например, до сих пор не понял, можно ли уничтожить танк коктейлем Молотова. Вроде как при отсутствии гранат солдаты пользовались зажигательной смесью, бросая ее на корму танка поближе к топливным бакам. Здесь же я бросал в разные места, но всегда было непонятно, это я остановил танк или кто-то другой. Ну и конечно танк может очень недурно застрять в складках местности или провалившись одной гусеницей в бруствер. Тогда остается только бросить машину и идти воевать как простая пехота. Если управление танком тут довольно интуитивно и к нему быстро привыкаешь, то вот самолеты. Самолеты это пипец. Даже при том, что я наиграл более 100 часов в War Thunder именно самолетами. Шутер-то у нас реалистичный, а потому вид только из кабины. Но даже в этом есть проблемы. Видно, что Годзины только издавали игру и не принимали активного участия в разработке. Управление самолетом какое-то неравномерное что ли. То самолет бросает в сторону от малейшего нажатия, то хрен его сдвинешь с курса. Даже намека на бомбовый прицел нет, учитесь сами определять высоту и расстояние эффективное для бомбометания. Рассмотреть, куда бросаешь бомбы особо нет возможности, танк еще можно увидеть, а вот людишек бомбишь только предположительно. Благо Friendly Fire нет, иначе на меня, наверное, наслали бы миллион проклятий. Я очень надеюсь, что управление самолетом сделают более отзывчивым. Не более казуальным, а именно более отзывчивым. Хотя и здесь есть свои кожедубы, летающие просто потрясающие и бомбящие то, что надо. Дело, наверное, практики в общем-то. Вызывают вопросы и механика броска гранат. Иногда бросая гранату, ты с ними веселой ухмылкой наблюдаешь, как она буквально летит метров 150, перелетая все на свете и только зря тратишь ценные гранаты. А иногда бросая гранату, казалось бы, со всей дури, она чуть ли не под ноги тебе падает, и молись всем богам, чтобы успеть отбежать на достаточное расстояние. Не очень с метанием в окна или из окна. Вроде граната вылетела, а нет, зацепилась краем текстурки за проем, и теперь ты умрешь. При этом интересно сделали механику определения направления броска. По большому пальцу. Куда палец смотрит, туда и граната полетит. Оригинально, такого я еще нигде не видел. Все остальное оружие в игре нареканий не вызывает. Стреляет аутентично и из него приятно стрелять. Несомненный плюс. А вот что минус, так это гребаные читеры. Или же просто баги. Никого обвинять не берусь, но вот вам несколько эпизодов. Если Гайзины серьезно не будут заниматься чистерами, все остальное будет уже неважно. Какая разница, хорошо ли я стреляю из винтовки, если я с трех попаданий в корпус не убиваю соперника, учитывая, что хватает зачастую и одной пули. Что можно сказать в итоге? Инвест – любопытный проект, который может понравиться хардкорным или около хардкорным игрокам. Интересные механики, антураж, хорошо сделанное оружие и техника могут привлечь определенную группу игроков. В бета-тесте проблем с поиском боя нет, ожидания не более 30 секунд, а это значит довольно активный онлайн. Надеюсь, так оно и дальше будет. Игра дарит периодически нифиговый такой всплеск адреналина, когда ты остался один против нескольких врагов, обойма а кончилась, идешь в штыковую или с ножом в рукопашную. Даже против ботов порой это безнадежно. Напомню, чтобы вас скрючило, нужен всего один выстрел, после которого вы беззащитны. Любой теперь добьет вас и не будет заморачиваться. Такие дела, ребят. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Позвоните в колокол, чтобы не пропускать ролики. Всем спасибо за поддержку. Всем удачи и пока.